Здорово. Ну как ты? А у меня для тебя срочные новости разработчики подвезли нам лютейшие промокоды все эти промокоды премиального класса и благодаря ним ты сможешь получить два дорогостоящих скина безумно дорогие автомобили и один редчайший аксессуар и не будем терять ни минуты сразу же приступим с тобой к вводу всех бонусных промокодов и посмотрим что конкретно мы сможем получить за них я не советую тебе использовать сразу абсолютно все промокоды так как призы которые ты будешь за них получать выдаются на Время. И вводить следующий промокод я советую тебе только после того, как истечет время действия первого. Все данные промокоды относятся к новой системе бонусных промокодов и вводить их нужно через команду слэш бонус. И первый промокод, которым мы с тобой воспользуемся будет хэштег скин, после чего ты должен будешь ввести команду слэш прайс, чтобы забрать свой приз. И за данный промокод мы с тобой получаем скин Григория Измайлова. Довольно-таки неплохой скин, он продается в магазине одежды и стоит он чуть больше 1 миллиона. И получить такое на халяву я думаю было бы приятно каждому, даже на время. Ну а второй Стоящий скин мы с тобой сможем получить за введение бонусного промокода «Хэштег June. Вот такой вот скин, стоит он в районе 3 миллионов, если я не ошибаюсь. Если ты знаешь точную стоимость, напиши мне в комментариях. Я думаю, в данном скине на какое-то время ты сможешь почувствовать себя богатым. Ну и третий промокод, который мы с тобой введем, «Хэштег Акс» за него ты получишь редчайший аксессуар в виде маски олененка. Лично у нас на 08 сервере такой аксессуар всего в одном экземпляре и выдавали его за проведение глобального мероприятия. Ну а теперь мы с тобой перейдем к введению промокодов на автомобиле. У нас есть три промокода и первый которым мы воспользуемся хэштег лета. После чего ты вводишь команду cars и там уже сможешь заспавнить полученный автомобиль. Автомобиль который нам дадут с тобой за данный промокод это Nissan GTR. Данный автомобиль в салоне стоит шесть с половиной миллионов и я думаю абсолютно любому было бы приятно на халяву погонять на одном из таких дорогостоящих автомобилей но мы пойдем с тобой дальше и введем следующий промокод хэштег вас также через команду cars мы с тобой загружаем его спавнится он у нас у второго автосалона в городе мурина отправляемся туда и там в награду получаем свой майбах это безумно дорогой автомобиль стоит он порядка 20 миллионов так что если ты давно подумывал приобрести себе такой дорогой дорогой автомобиль, я считаю это отличная возможность провести бесплатный тест-драйв. Ну и последний промокод на сегодня это хэштег FLAT, за который мы с тобой получим 350 Lexus, что тоже вполне себе неплохо. Честно хочу тебе сказать, лично мне новая система данных промокодов довольно-таки нравится, и было бы интересно и приятно получать похожие промокоды время от времени от наших разработчиков. Благодаря данным промокодам ты смог бы прицениться к каким-то конкретным вещам, которые давно подумывал для себя приобрести. К примеру, ты смог бы побегать в каком-то дорогостоящем скине, воспользоваться каким-то каким-то конкретным аксессуаром, ну или погонять на каком-то дорогостоящем автомобиле. Ведь накопить на такой автомобиль довольно непросто. Да и не каждый может себе позволить оплатить тест-драйв премиальных автомобилей. Так что лично как по мне, эта система интересна и имеет место быть. И в дальнейшем я бы хотел бы видеть все больше и больше похожих бонусных промокодов. Ну а что ты думаешь по этому поводу? Обязательно пиши мне в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам